постоянно в режиме онлайн. Мы этого не замечаем, но нашу жизнь уже не представить без сети. В ней мы общаемся, учимся, заказываем еду, решаем свои вопросы онлайн, в том числе и налоговые. На официальном сайте ФНС России «Налог.ру» действуют более 50 сервисов, чтобы мы могли открыть свой бизнес, заплатить налоги, выбрать надежных контрагентов. Это единая цифровая платформа, которая работает по общим стандартам. Быстро, эффективно, качественно. Онлайн-сервисы — это реально круто.